Всем всегда по -по помогу, кому только, только можно, Всем всегда я помогу, впереди никого не брошу, всем я пом помогу, кому только, только можно Всем я пом помогу, кому только можно, Никого впереди никогда Я не брошу, брошу, брошу Вот зато меня вполне можно.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 я. помогу кому только нужна, всем всегда я помогу.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 пома пома пома пома пома пома пома пома пома пома Всем всегда я помогу пома пома пома только можно